Ну, а что касается вообще чемпионата мира, то я знаю, что все, в принципе, довольны, опять же таки, повторюсь, организацией, но и качеством самой игры, э, в принципе, все сыграли на очень хорошем уровне. Да, есть какие-то мнения по поводу того, что... Это не Олимпийские игры, и на Олимпиаде были составы посильнее. Ну Частично я соглашусь, но с другой стороны, какой смысл сейчас сравнивать? Мы же сравниваем чемпионат мира, мы говорим о чемпионате мира, правильно. На этом чемпионате мира Россия, я считаю, победила заслуженно по игре, по настрою, по накалу, по качеству игры. Конечно, перед чемпионатом мира нельзя было спрогнозировать 100% то, что Россия выиграет, потому что... Я считаю, на сегодняшний день в мире, скажем так, лидирует, наверное, скандинавская школа, скандинавская организация, шведы, финны. И, наверное, количество медалей за последние, скажем так, десятилетия, именно вот медалей, там не обязательно золотых, а вот серебряных, бронзовых, ну и в том числе золотых, конечно, у скандинавов больше, чем и у канадцев, и у американцев, и у России, и у чехов. Это вот я на мой взгляд считаю такое вот подтверждение того, что они сейчас лидируют. Фины в призерах, правильно, те же самые шведы все играли там за, за медали, бились, боролись. Ну и а Россию можно поздравить с красивой игрой, с заслуженной победой. Они, опять же, таки сыграли очень уверенно во всех линиях. Бобровский просто блистал и показал свой очень высокий уровень. Все лидеры сыграли, я считаю, очень четко в нужный момент забивали голы, отдавались и показывали. В самом деле очень красивый хоккей. Приятно, я думаю, всем посмотреть и на Малкина, и на Овечкина с его вообще какой-то такой запредельной энергетикой. и ну, Просто супер, я считаю. Витископ, спортивные видео.